Всем привет, дорогие друзья, с вами Black Channel, И сегодня будем продолжать проходить Far Cry 4 В прошлой серии мы э, спасали Херка И прошли э, всю арену Всего там 4 раунда, по-моему, было И сейчас мы будем лететь на новую миссию О! На самолете самодельном Обязательно возьми что возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое Потому что сейчас будет серия намечается интересная, Потому что мы... Я не знаю, что это за миссия будет сейчас. Блин, неудобно, конечно, летать на самолете этому. Потому что, он, считай, как он летает. Он просто от ветра летает. И вс ⁇ И ветра не будет. Вс ⁇ ты полетел вниз. В деревья там. И вс ⁇ Скалы. Ну, в лучшем случае это в деревья. Потому что, если в деревья полетишь, не так страшно было. Блин. А, ну, в принципе, это... Очень хорошо, это очень быстро. Долететь, чем на машине ехать. Вот обижать где-то вот полчаса мост искать. А моста тут вообще, по-моему, только он там. Если я ехал бы вот там, то у меня не получилось бы никак. Сюда доехать. По воде как-то не очень если это Если тут глубоко будет, то это невозможно будет. А в принципе на самолете самое лучшее вообще. Вот почему все на самолете летают. Так, все, мы почти уже прилетели, вон точка. Так, лучше высаживаться. Да, здесь. Ну, плевать, что я разбил этот самолет, мне он нафиг не нужен. Так, перем... перемотаем рану, там немножко разбился. Так, вот охотник идет. А, хрен с ним. Это второй отдыхает там что-то. Да ты, блин, а в смысле? Да почему у меня нету этих? Анаболиков или что там? Препаратов каких-то нормальных. Чё он перематывает руку? Это вообще будет 10 лет. Все, Да что вы стрелы... В жопу себе засуньте эти стрелы и все. Да не надо, я же говорю, не надо мне это. это. Прошлый век вообще. Эти стрелы. Чё, всех перебил? Да ладно. Я пару выстрелил, сделал и все всех убил. Нормально. А, мудрость э, Калинага, местоположение обнаружено, Калинага, а это я думаю, уже кто-то идет, э, открой, бумажник все переполнено, да какого фига, Не крутить нельзя, что-то дождь идет, а куда мне вверх? А там же ворота нельзя, да. Ой, да что такое? Ха, давай, нормально все. Так, растягивай, нормально. Давай, хопа. Да, блин, катайся нормально. На качелях не катался в детстве. Не умеешь растягиваться. Давай, ха, используй, используй. Например. Давай, нормально все. А почему нельзя использовать? Я не понял. Или сначала сюда. А, да, сюда, потом. Ага, а, нифига себе. Это не все так легко еще, оказывается. Во, нормально. А почему нельзя было сразу? Я не понимаю. Зачем 10 раз перехватываться? Можно было сразу тут, тут, кидать туда, куда, куда, куда надо, и все. В чем прикол вообще? Все, заладим. А ну вот и два выдава... ворота, все. А зачем я длить полчаса? А нет, не сюда. Не туда надо. А, вон по... Ага, по этой ходить. Окей. Главное, чтобы не обрушилось, но так все хорошо. Так, тут это есть. Я слышу, кто-то шмаляет мне уже. Или не меня. Кого вы шмаляете, я не понял. Я вроде бы еще не пришел. Так, что это? Я что-то взял. Карта какая-то. Или что это рисунок? Что-то непонятное. Фигня какая-то. Дьявольская нарисованная. На ней умеют, да, такую фигню рисовать. Нам что-то покурили и все нарисовали. Ну но это нормально для Шри-Ланги, да. А для нас, конечно, не очень, но тоже иногда такой бывает. Ч, мы в Альпах опять, да? Ну ч я вы вечно в Вальпах этих застреваю? Тем более, по-моему, вообще без одежды особо. Он что у него перчаток даже нету. И смотрел я на долину, на долину внизу, я понял, что я прибыл. А, так он реально босиком выйдет. Он же совсем рехнулся, что ли? Лишь прыгнуть вниз. Ну да, и сдохнуть, в принципе, а ч еще надо остаться? Да, и прыгаем. А, ч реально? <laughs> я думал, это ж был. Это оказывается реально. Я был Юн. Я стал воином короля Керата. Я получил имя Калинак. Не, ну я говорю, что это какая-то наркомания. Ну, наркомания опять какая-то. Зачем эту картину надо было считать? Смотреть. Они меня послали Шри-Лангу рай на земле. Ну, не сказал, потому что прям рай. Тут плавают. Скажите, как написать? Нет, так какие-то краси. Нормально. Единственный способ показать рай, это всплыть вверх, типа. Что-то я нормально так прыгнул. В глубину там что, 2 километра что ли? Всплываю долго. Что-то меня сейчас рыбы зажрут, мне кажется. Что-то не кружат опасно. Да всплывай-то, ну там чуть-чуть. Все, давай, я уже вижу свет. Нормально, все, всплывай, всплывай. Главное не задохнуться. Шри-Ланга. А, так море вообще красное. юм, а так это вообще, это, водоворот. А, ну теперь понятно, что у меня там плохо так было. Мой путь сюда был труден, я много пережил. Я не тот, что прежде. Калинаха. А кто Каленаха? Мы за кого-то калинаха играем? Просто наш герой же другой совсем. Но я был дураком. Ну да, конечно. Взял, прыгнул в воду, блин. Что он вообще тут делал? Что он на Альпах делал? Я не понимаю, босиком он. Голым. Что за фигня? Тигр знает, какой цвет кромпа. Давай я обойду тебя, окей. Тигр знает, ну пускай идет нафиг отсюда. И он такой умный. Так, верните зону задания. Нет, я не буду с тигром сражаться. Ну че, охренели? Чем мне с тигром? Ф, дебилизм. А, его пострелили? А, да, так я думал, он живой. Меня что будет нападать. Ч тебе? Ну да все, сдох. Тебя уже нормально так... Порезали. Резня была у него у тигра. Пускай отдыхает. Зуб? Так это нож какой-то. Какой зуб? Ты че, совсем уже что ли? Это а где тигр? Тигр ушел. Тигр решил уйти. Нормально, в принципе, все. Очухался и ушел. Великая битва была в лесу тигр защищал свой дом. Ну от чего? Ну от охотников все там нож такой. Это же точно не, не носорог его реально прыгнул и какие-то 9 скользкие очень он просто не лезет ему нельзя сюда и все пошли вы нахрен со своими шри-лангами я пойду другой стороной так что тут у кого нифига себе водопад из крови ай пошел нахрен отсюда чаны э, вторые... Ага, демоны. Я вижу демонов киты. Или вы тоже. Страдают от них. Бедные львы. Присвоил Шангри... Шангрила себе. Кто это? Чуть-то ним... О, давай, Лева, помогай. Молодец. А, он телепортироваться умеет, что ни хрена себе. А, домой это, это мой Лев? Тигр. А, это тигр. Ладно. Тигр вернулся из царства мертвых. Не спасти меня от заключить союз. А союз? А типа он еще не факт, что он мне друг, да? Если я начну его фигарить, то он может не убить. А Ты живой, мужик? Мужик, ты живой? Нормально живой. Мы можем поехать? Нет? Что, -то, что -то такое? О, дебилка, иди сюда. Натя, все убил нормально. Блин, бедные овца. Давай, убивай их. Быстро убийство. И чё алёва вот тоже купается, да? Так, давай ты мне будешь тоже помогать. Так, не сюда вроде бы. А кто меня там видит? Я ушел все иди нафиг. О, нифига че, он быстрее меня. А может я на него сесть могу? Ну реально, там же есть место для меня. Создали боги? Да нет, не боги, а демоны. Аааа, -а -а, давай идите сюда. Че вы, че вы, а? На -те. А -а -а. Нормально, пальчиком. Пальчиком хрустнул, все хорошо. Никого, нормально. Ты чё, нож себе сломал? Ээээ, а -а -а, нефиг сюда было лезть, на нашей территории. Это наша тачка, вообще-то. Убиваем. На, нафиг. ё -мо сколько их тут вообще? А я так не успеваю вообще. А там кто-то еще один остался, последний. Все прошли. Так, нормальненько все. Так, следующая контрольная точка. Это... В смысле? Нет, она там. Не надо мне назад отправлять. Я знаю, что она впереди. Или они везде. Стоп, она там? Так они везде что ли? Вы что издеваетесь что ли? А тут что-то надо сделать. Че, барабан покрутить Или что с ним сделать? А, это е. Ч е... использовать? А, ну реально покрутил и ч. Покрутил, что-то задымился, еще Он за... улетит отсюда, да? Это ракета, короче. еще улетит, Серга, в космос. Ого, нифига себе. Типа, это такие технологии, да? Закрутил, и там фигурки начали двигаться. Неплохо. Неплохо продумали. Для того времени. Даже очень неплохо. Так, тип... их тут еще две осталось, да? Или три все-таки. Не, две, не надо. А тигр там что затупил? Ну ладно, пускай отдыхает. И так он раненый был. Кто? Кто? А ну-ка иди сюда. На тебе. На тебе в плечо. Куда убегать? А, убегать захотел. Потому что цикло, да? Убежать он захотел. Охренел совсем. Надо биться до последнего, а не убегать. Будет еще убегать, не ага, Сейчас. Ты чё офигел, что ли, меня будешь бить еще? Все нормально. Так, ты живой, да, тигр? Нормально все? Ну ладно, да, да крути барабан. Сейчас поле чудес будет. Ты... Что у нас выпадает сейчас? Какая буква, а? И глазами своими не верю. Ха! Нифига себе, это Якубович что-то мне принес. Это вы выиграли тарелку, что ли? Ну ладно. Обидно, конечно, ну ладно. Так, не туда идти, да? Забрать приз, ну правильно, я должен забрать приз свой. Все правильно. Сейчас заберем. С Тигром разделим на двоим, он мне тоже помогал. Ты куда побежал? Не, давай идем за мной. За мной пускай идет. Сейчас будем забирать приз. Главное, чтобы мне он дал его, они а Как всегда, блин, забрал себе, блин. А меня выгнали, избили, и все. Без одежды опять отправили на Гималайя лезть, и все, как в начале было. Сейчас должно все хорошо быть. Так, это кто? Это вообще какой-то дебил. Да, здорово. Это блюдо какое-то. Вермишель, что ли, опять? Что это? Дебилы идите сюда, я сейчас буду вас деть. Куда убежать? Я сказал стоять. Ты будешь здесь дышать всегда. Пальчик дерни. Так, лв, л, э, тигр, не вздыхай, у половину половина уже хп. Ты чё, охренел что ли? Ты чё, офигел что ли? Офигевший, блин! Как я тебя должен убивать, если ты меня огнем фигаришь, а? Давай, э, тигр, давай, фигари его. Офигевший. Натя, натя. Натя на в сердце. Что у тебя его и так нету давай. Лева, нет, Тигр, опять сдох. Ну как так? Ну. Лева, Тигр, короче, все, давайте помогайте мне. Чего все подыхали, а? подыхали? Так, куда мне сюда? -мо, да это чё было? Ты чё возродился опять что ли? Охренел? Давай, Тигр, помогай мне. Он походу бессмертный. Блин, а я походу все, я просрал. А я-то не бессмертный в смысле, так нечестно. Да в смысле, почему я горюсь? Почему тигр не горит, ему плевать? в спину тебе, на. Он бессмертный, что ли, серьезно? Это офигел. пальчик давай быстрее. О, дернул, молодец. И все, дернул пальчик и все. Здоровье пополнилось. Да не надо, блин. А как не туда забраться? Ну кур... и серьезно что ли? Повод. По ковру идти, да? В детстве отец рассказывал у меня о куколах Шангрила. Их звон очищал землю. Да? Что-то они не очищают землю, меня со равной убивают демоны. По, по ковру идем нормально вс. О, сейчас будем колокольчик. Давай цепи цепляй. Перерезай, давай. Ха! Полетел кукол. А, опять эти дебилы появились. Да, нечи всякое появляется опять. Опа, нифига себе, уже кукол помогает. Такой коколом э, по бубину. Бам и все нету тебе. Больше демонов прикольно мне нравится еще флаг на нем висит СССР походу там звездочки не хватает Че испарился кукол да а все и прошел нормально вот, мне понравилось в принципе не, не сложно особо ну да бывали моменты конечно вот этим с э, ох, дебилом, конечно ну а так нормально все Нормально у меня наркотой в Вы Вышла там, это уже, наверное, О, даже не кокс так не действует. Я не знаю, что у там кололи. Такие свое ⁇ шло-то, наверное. Что произошло? Я в порядке. Ты пришел сюда с танкой. Да. Да, и ты повесил ее в рамку, а потом улегся на пол и уснул. А, ну и меня приснулось, вот эта Франции. фигня все. А, значит что мне было? это все приснилось. Да, ничего. а ничего. понял, до сих пор в шоке А, раньше эта штука тут была? А, мне, получается, это я нашел только одну часть поколение. из 10, наверное, да? Я разве не говорил? Нет, не говорил. О. Ты просил короткую версию. Да. да. А мы просили тебя прихватить немного той чудной травки. А... Ты нашел ее? Я вроде как занят был. Да, а, ну, ну, ничего. Да, да, ничего, ничего. Да. Я не буду ее приносить тебе. Ты будешь бросать наркоманья, и все. Ну, мне тоже надо связываться, пора раз заканчивать связываться с ними, потому что это будет плохо кончаться вообще. Если я буду продолжать с ними вот так вот, блин, заниматься этими делами, я реально сдохну, как я они. Не... Так, появление защитника. Задание, будет. задание выполнено. Так, а следующее задание какое? Так, выполните задание йоги и реджи. Это их этих наркоманов опять, да? А, так вот она. А чем мне идти куда-то? Вот, вот Вот она. Нет? В смысле нет? Ну окей. Сколько мне тут идти? Метров 40. Я же говорю, что близко где-то. А, так они в палатке переехали. Нормально. Теперь дом Гейлбрюи нажит мне. Они а вот этим наркоманом. но ну, это хорошо. Я, кто -то там есть. Да, это какие-то монстры ваши, да? Травочные, я травочные, я, наркоманские монстры появились. А, да. Да. Он а конечно. Ага, чтобы я опять и сражался с куча? с Какими-то вашими монстрами, да? Восприятие. Дьяволами. Но для эффекта... А, ну да, правильно. Для полного эффекта давай еще мне по башке дай сковородка, иначе нет. Вообще будет все офигенно, зашибено. Я могу вообще там бегать играть. <laughs> Ч ⁇ хочу? Всякая хрень будет происходить. Так, получается что? Керат. Ага, керат уже. Уже не гемелай, керат уже. И не Шри-Ланка, Шри уже другое что-то будет. Так, это что такое? Дом Гейла. Да я понял, что он мне принадлежит. Я не знаю, почему эти наркоманы поселились с ним. Ну, вот так вот получается. Так, где? Опять пещерик какой-то, да, кровавый. Ну, это нормально. -э -э Шангрила. Полужайте, собирайте, Ага, понятно. О, медведь. Два медведя. Три медведя, в смысле, вы что, ебать? Вы что, пон... вообще что ли офигели? Кого-то завалили. А, нет, знаете, Е-мою, а что делать? Че мне его купить надо? Че тут творится вообще? Ладно, ори дальше, я пойду. Что за черт? Где я? Ааа, -а -а, бежим! Аааа! -а -а! Пропавшие вещи, походу, пропали. Ну да, ну, наверное, да. Я не знаю. Ч у против все меня? Все против меня получается. Вы чё совсем там что ли? Да, все отлично просто. Меня сейчас убьют, но все хорошо. Они походу хренью какую-то накачали, которая еще больше действует. Ой, чё происходит? Ну, давай высуню Чё это такое, меня палочками какие-то кидают? Офигели совсем. Давай, поехали на машинке. Это чё за мода-коляска? Как я чё-то доехать на ней? Вы чё, дебилы, что ли? Давайте я... Блин, не знаю. Велосипед. <смех> велосипед. Давайте нет, джип. Какой... Какого фига я еду на каком-то говне? Который сейчас развалится. Ну чё? Она же не заедет. Мне силы, не хватает. Или хватает? Пигемоты В смысле? Вы чё творите, у меня экран уже плывет. Чё плохо. У меня он зеленый уже. Чё, шивая, шивая. Шивая вам мозги какую-то хрень, да? Да какой я здесь? Мне плохо. Ух ты, ё-моё! Уезжаем. Тен, тен, подвеселую под подвеселую музычку, едем мы. В смысле, отличите Йоги, что что вернуть надо было? Меня уже убили, кто? Кто меня убивает? Я не понимаю. Подрежь его, подрежь, нормально все будет. Нет, в смысле вы что издеваетесь? Сколько их тут вообще? Попадун, я попаду получается, как Адун. Я улетаю от вас, дебил Нормально, все, я улетел. Все, я улетел. Я вообще не понимаю, что творится, но я улетел. Правда, как я забираться буду, я не знаю. Ну я улетел, все, это самое главное. Так, что надо что-то отнести? Фух, такие наркоманские задания. Я просто вообще не, не могу а представить. Как такое выполнять-то можно О, вообще? Боже! Как? как, ты мог? как? Чё вы там Старая смотрите? Че хуже. Да, хуже? хуже? А ч ⁇ же хуже? Сильню всякую смотрите, да? Вижу, мой ништячок неплохо сработал. Да вообще, я Что вообще... Какой наш... ништячок? Почему? Мы совсем там... Предложить. Что предложить? Зато рецепт, знать. То рецепт я то буду время вам... Время блин, когда убивать, тогда, тогда, тогда рецепт я расскажу, и блин, и как супер я буду его вас... Супергерой. Да, да я вообще не я ничего не, не понимал, у меня все разноцветное, я просто делал как мог вообще. Я даже не знал как делать, летел куда мог и все куда глаза глядели, считай? ничего, деньги мне хотя бы дадите? или что, опыт, ну, не знаю, продвижение как-то Забудь... заблудился и пропал. ну да, если б я реально такой наркоманским стал, я бы реально заблудился и пропал. а так не знаю, как ты держался. еще ли я я лунга, это где? а что это загнили я лунга, я не понял не понял. Это я это гниль лунга или что это? Так, а где наши вообще? Нет, походу ничего нашего. Давай больше листьев там, я эти листья вообще нафиг не нужны, не сдались. О, вот это получше. Так, а сколько у меня у 0? Ясно. А что, а что это за а? Это типа важно очень. Где вообще? <с1> это амита для амита а куда ехать как сколько ехать сколько ты, ты километр ну вы офигели километр фигарить на квадроцикле но это жестко конечно короче ну я наверное уже приеду я и выполнять задание не буду наверное ну я доеду уже но это уже будет э... следующей серии но ну, я уже доеду но Начнем мы задания уже в следующей серии. Не знаю, давайте остановимся возле камня, потому что это ну, нет смысла ехать, просто ехать тупо это неинтересно. Все. Надеюсь вам видео понравилось. Если хотите продолжение, то что происходит, тогда э, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.